Какие твои самые любимые слова? Мои самые любимые слова – это слова единобожия. И у каждого мусульманина должны быть самыми любимыми слова единобожия. И для Аллаха это самые любимые слова. Да, правильно. Чего правильно. Давай расскажем ребятам. Какие же это слова? единобожия. تعالى, какие слова И являются словами единобожия и какой их смысл? Слова единобожие это Ля и Лаха Илляла. Нет Божества достойного поклонения поистине, кроме одного Аллаха. А их смысл, что нет объекта поклонения, достойного поистине. Кроме одного лишь Аллаха. Никто не достоин поклонения. Кроме одного Аллаха. Сказал Всевышний Аллах. аль Мы не послали до тебя. Ни одного посланника. Кроме как внушая ему. Нет божества достойного поклонения Кроме меня одного Поклоняйтесь же мне. Запишите вопрос и ответ к себе в тетрадь На арабском языке Поймите смысл и повторяйте знаهت لي кто الله؟ هل يعلم الغيب أحد سوى الله هل يعلم الغيب أحد سوى الله تعالى؟ لا يعلم الغيب أحد سوى الله. لا يعلم الغيب أحد سوى الله. Знает ли кто либо скрытого кроме Аллаха? Никто не знает скрытого кроме Аллаха. Сказал Всевышний Аллах. Сурианнами, скажи, никто не знает ни на небесах, ни на земле, сокровенного, кроме Аллаха, и они не знают и не подозревают, когда будут воскрешены. Обязательно запишите вопрос и ответ на арабском языке. Выучите это наизусть. Поймите смысл. И повторяйте, чтобы не забывалось. Мы с вами на прошлом уроке изучили, что... Что словами Таухида является... لا Давайте теперь подробно разберем На что же указывают слова توحيدа وهو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير توحيد الألوهية وهو إفراد الله تعالى بالعبادة توحيد الأسماء والصفات وهو إفراد الله تعالى بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك بإثبات ما أثبته ونفه ما نفاه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكريف ولا تمثيل قال الله تعالى رب на что указывают слова Единобожие? Слова Единобожие указывают на Единобожие. В господстве это уединение Аллаха в способности сотворять во власти, в управлении, всеми делами, бытием, единобожия, поклонение это уединение Аллаха, в посвящении всех видов поклонения, единобожие в прекрасных именах и атрибутах. Это уединение Аллаха, это в том как он сам себя назвал или описал себя в своей книге или на языке посланника. И это с утверждением того, что он утвердил и отрицанием того, что он отрицал без искажения, без отвергания, без вопросов как и без уподобления. Сказал Всевышний Аллах Суримарьям, Господь небес и земли и того, что между ними, поклоняясь же Ему. И терпи поклонение ему. Знаешь ли ты кого-либо с таким именем? Обязательно запишите вопрос и ответ. Себе в тетради на арабском языке. Поймите общий смысл. И повторяйте раз в неделю, чтобы не забыть.